у нас очередной ролик. Вот сегодня у нас жена Елена аркадина будет готовить. Что у нас она будет готовить? Ну покажи. Сегодня у нас ужин. Сегодня у нас мясо, да? да. А что еще ты будешь делать? И винегрет а, Ивинегрету вот такой купили, попробуем, что это за штука? Тут уже и что тут все? Расскажи за это. Ну, тут же все написано. Набор. Картошка, да? морковка, свекла. И отдельно покупаю капустку влажную. Ага. Мясо порежем. Ты можешь мясо порезать? Было бы неплохо. Ну, давай порежем. Ну, сейчас начну. Даже я не могу. Сегодня у меня целый день. Муж убирал дрова. Мне их вчера привезли. Слушай, косточку. Сказал, что не будет косточки. Обманули. Давай я порежу, я не смогу смотреть, как ты режешь мясо. Давай. Так, ну что, ребятки, решил я порезать сам мясо, потому что, как она режет, вот эту косточку надо вообще вырезать. Вырежи. Вырежи, вырежи. Или будет против. Блин. Блин. Ну ли тебя. У -у -у. С косточкой давлю. Может, Итак, Занимайся дальше ага. В общем, Ребят, я тут посмотрела у одного человечка, но не важно В общем, вот такой вот соль Одна морская соль страу невкусная. вкусная И вот такую штучку Называется он Тандерайзер вот Нажимаешь его И он получается, что он Протыкивает все кусочки Мяса Берем соль с приправами, со всем вот этим вот, с травками. И чтобы вот это все не было здесь, берем вот так вот и туда вовнутрь. Все внутри. Все травки. Побольше, у нас нет? Их кусок более большой оказался. Нет, побольше. Я все равно же двух сторон буду. И отбиваем, как молоточком. Только уже, смотрите, соли здесь нету И вся травка, какая вот была помельче, она вся там. Теперь со второй, так, стороны солим. Больше, Пересолить. Пересолить. 3. Хорошее действие. Один кусочек готов. Меняется. Клас, Всем советую. Кстати, так вот недавно приобрела. Небольшие Сейчас все кусочки сделаем И потом включимся А вы не переключайтесь Еще муж попробует так, Сейчас я, ребята, попробую, что это за тема такая Сломаю их Убью Мне кажется, вот так же Так там куски толстые Это тебе тоньше достал. Только они... <смех> Вот видишь, она как отбилась Зачем? Ты дра дров... не пересоли. У меня вон какие-то офы тут сюда. ты, ишь ты. Ладно, я попробовал. Пускай дальше занимается. И так у меня уже все руки сегодня. Это машину дров, короче, переколола и перетаскал сегодня. Ребят, в общем, очень классная штучка. Мне понравилась особенно споласкивается быстро М -м -м. нашла ее в пятерке стоит она всего 150 рублей за место отбойного молоточка, как раньше зато все внутри ну, она протыкается, мясо быстрее прожарится, мне кажется вот она протыкается вот она идет как раз мясо и все внутри оказывается Ничто, Короче, мы, мы продегустируем еще да. сегодня, да. Что у тебя сегодня рис с мясом, да, будет? Да. Вот. И Потом сделали да. А завтра мы, ребята, поедем на горку. У нас сталдами есть горочка такая, и покатаемся там с детьми, походим, погуляем, подышим свежим воздухом, как говорится. Так, ну что, там уже все укладываешь? Да, все. все. Уложила. И нравится вот такая еще штучка. Она мне всегда тоже выручает. Перед использованием. Так, ребятки, мясо уже с одной вот. стороны немножко притомилось. Вот оно Надо... все, смотрите, все внутри. Надо побольше зажарить. что это... Нет, ну так я же притомила. Ага. Зачем я сейчас буду шибко обжаривать? Сейчас я немножко их притомлю с двух сторон. Поставила воду на рис. Вот мы рис любим пакетирование. Пакетиков. Варится всего 7 минут. Вот, особенно для нас. Кто хочет быстрее покушать. Пока мясо жарится, я вам покажу, что я хочу еще сделать винегрет. Вот венегрет. Это, Из этого всего. То, что я сейчас... Вот она получается морковка, вот эта картошка и свекла. Конечно, вы скажете, что проще самим сделать. Конечно, но проще, я не спорю. Но надо так заморачиваться этим, не хочется. В общем, вот вываливаем свекла. Может, кусочками, наверное. Кусочками, да. Ой, сейчас попадет на них. Будет цветная. Очень цветная, предцветная. Ну, в общем, это все. А что на тут мясо? О, -о, О! А мясо уже со второй стороны витамилось. Смотри, уже поджаривается. Даже. Сейчас. Маленький кусочек, надо было вторую такую тарелку поставить. У куда-то девалась. Теперь берем картошку. Тоже, тоже вареная она? Да? Вареная, да. Все здесь вареная. Я же говорю, что смотреть на себя? Она знаешь, какая тяжелая? Никак не могу ее... Вот картошечка с кубиками. Для ленивых, да? Для очень ленивых. И сколько этот набор стоит? 150 рублей. В принципе, то на то, то, то и выходит, по идее. Но это надо делать. Во-первых, свекла очень долго варится. По факту. Если уже на то пошла морковка, она варится быстрее, чем... Всё, муж, по-моему, сейчас будет с ума сходить, есть. Вода уже почти закипает. А вот. мясо без стопочки, деньги на ветер. Знаем, твою за стопочку. Чего? Выпьет стопочку, потом начинает. А есть еще? А где у тебя еще? Но жена же не пьет. Съезди, купи, а. Знаю ее. Все, с этим мы завершили, там доделали. Да, уже от нас где-то все Попробуй хоть. А не соленый, да, все? Ну, попробуй. У -у -у. Ну так. Лука не хватает. Лука? Или туда не ложат? Ну это уже горяк, а надо брить, ну, вот да, он. под такое мясо бы, конечно Мне это нравится Грех не выйдет. Ну, не дают выйти, ребята Подожди, распечатаем мы Юлю на самогонку Подожди На вторник будет А, Леня приедет Конечно вкусняшка то я вашу берегу от Юли. Так, ладно. Ну, короче, сейчас мясо на пожаре, и включаемся дальше, что Пока. Давай закидывай рисом. Или там не скипело еще. Ну, да, ну уже. Так у нас дома-то кипяток. Нужно дом ворку поставить. Вода у нас горячая. Вот видишь, как а на юге мясо едят и вином запивают. И зелени еще много. Понравился, ребята, муха. По прошлому ролику. Надо еще вшиться на рассварить. Там хоть переливают. Там хоть переливают. Нет, с тобой пить, я не знаю. Тебе одной бутылки мало. Мало. Почему да. мало? Много? Не! Так, ну что, пять пакетиков положили. Да ты обкательно отнесли выкинул. Сейчас пойдешь скажу, что еще одно. И вот начинает уже бурлис. Вот, сделаем газ чуть-чуть поменьше, так чтобы вы И накрываем качество. Вот и все, блюдо. Ужин, ужин почти готов, ребята. Вот, так что не переключайтесь. Сейчас все дожарит, поправит, будем пробовать, дегустировать. Рис мы доварим. И завтра поедем все на горку кататься. Да, завтра съездим на горку. Наконец-то воскресенье. Завтра потеплее во-первых, будет. Сегодня было тоже холодно уже. Минус 22. Да. Завтра будет чуть потеплее. Минус 19. Yeah. Ну, сейчас yeah. еще продегустирую мясо. Yeah. И yeah. завтра отправимся кататься на горку. Похол. Ну что, мы еще забыли про горошек. Потом муж. Ой, порежет мне лучок. Да, лука И... не хватает. И масла. Еще посолить надо. Немножечко. мало соленый какой ну, правильно, кто там в упаковках солит. Ну, ты Огурчик, но у нас огурчика нету. Есть только лишний охота. подвал никто не хочет еще добавим лучка не где-то готов достаем рис Пошу уже вареный уже все сварился перемешать соком а оставшего мясо хочешь да с жарком как раз много... Сразу цвет меняет. Все, что осталось, все уходит на дис. Ничего, жарить ничего не надо. Чисто только перемешать. Все. Все, готово. Садись. Так, ну что, ребятки, мясо попробовала. Мясо нормальное, вкусное получилось. Салатик вот такой. Спасибо, не Аркадьевне. Вот. Винегрет, да, очень вкусный. Это не салатик, винегрет. Ну, какая разница? Да, никакой. Вот. А завтра мы, ребята, отправляемся на... Кат... Ну, будем кататься на горке, нашей Талдумской горке. А вы не приключайтесь. Так, ну что, ребята, настал следующий день. Мы решили съездить на горку. Он, Он не Все, не катаются. Не Все катаются уже. Он, Он Что, понравилось тебе гор? Горка понравилась? Давайте, покажите, как это Ну, давай, Петька быстрее погодка вообще радует такое солнышко красиво прямо вот смотрите ребят первый прокатился на аркадин там стоит у машины сейчас мы ее тоже сейчас мы ее тоже ребята короче подсуетим, что прокатился Кокаться. Костя, дашь прокатиться? Давай, Костю дай прокатиться. Костя, поехал. даже взрослый он пытается. Сегодня такой небольшой морозик. Классно, классно. давай зайчик покажи класса зай. покажи класс как надо кататься как мы в детстве катались слабо сейчас елена аркадина В конце снимать или впереди нет за я блин сейчас в начале сейчас все потеряю ключи, все остальное потом будем искать бегать иди сюда ноги поднимай а ты чё тормозил ногами? -то? Мама даже не успела прокатиться. По не успела. Он ноги вот так вставил, короче, и все, он прочертил. Надо побольше горка. Это маленькая горка. Слышь ты? Может, на соцкой сейчас едем, посмотрим, что там за горка. Еще ребят, съездим на соцкой посмотрим, что там за горка. Тедя, Костя, и ты отойди. Погодка хорошая сегодня прям, вообще, радует. Не надо езжай один, один езжай. Ты тормозишь. Ноги на папу. Я тебе сразу сказала! Мама, Только не беги по горке! Ноги только на эту штуку поставь Ноги на эту штуку поставь Давай, Ксеть Вперед, Куличок, приехали Интересненько. Да. Ну, что, тебе нравится? Угу. У -у -у. А -а -а. Ну что, поехали на шоп. Соц... Да, <соц не не не полоса> Красота такая. Давай, давай, давай. Давай еще опять. <сел>. Главное, желтый снег не есть. А белый? белый можно, а желтый нет. Так, Константин у нас. О -о -о. Авария. Авария, Авария да у вас ведь была. Петя, отойди с дороги-то. Петя? Мы ванны принимаем. Ладно, ребят, поедем в Росоцкий съездим, посмотрим, там что за горки. Вот. Может, там более крутые горки. Давай заново, я не успел включить. камера выключена, кажется, была. Давай еще раз. Сейчас мама вам покажет класс. посмотрим. горка такая находимся в том месте где раньше купались кстати есть там видосик у нас на канале где мы купались ну, пока заберешься уже кататься перехочется давай за отсюда Вот отсюда. Тут. Ух, се, Да нормально. Ну, черт а а а, а Да пускай едет, тут это гу, это снега столько, что тут а не... Давай, Костя, ты первый. Снимаешь? Да, давай. А? <смех> <смех> не, Зай, тут нормальная горка, тут мягко. Наверное. Но это не точно. Блин, руки не мерзнут, конечно. А тут получше горки, поинтереснее. Лови! <смех> <смех> Лови! Давай, давай, язык не ее облизывай. Траекторию какую-то другую вы выбрали. У меня Жанна и все. Давай. Не, ну вот эту вот горка. Вообще вот отсюда классно кататься. Я понимаю. А там вертикально... Сейчас вы пробьете эту. Ну, свою. Получше у вас. Дайте Я вам сейчас своим попом. На капюшон оден! Да. Иди. Иди так наверху, жди его. А до там лучше. Да, да федьки прокатиться На, дайте. Федь. Кати, здесь хорошо. Давай и кати. Пойду с одну тоже наверх, посмотрю, поснимаю вам. Давай ручку, Федь. Давай. А? Давай. Ну как у тебя, Федь, самочувствие, Федь? Ай как! А ты как? Классно? А? Я бегал, упал. А зачем ты упал? А вон, садись тебе сейчас, Костя. Давай. Не-не-не. Садись, садись. Доги. Все, Куда давай. Мама? Поехал. И Так, Доги! ему, ему Доги! хорошо. О, такая красотища, ребята. Надо он выше, сверху, самого кататься. -то. Сейчас я вам покажу с горки Висоцкий. Соцкий карьер называется у нас. Вот такая красота, ребят. Красотища. Солнышко светит. Вот отсюда катитесь, о. Или он оттуда? А хочешь, ты не хочешь оттуда опять еще прокатиться? Я я туда иду. Давайте сниму сверху. Вот да тут высоко больно. Не, нет ты опять по новой хочешь? Не, лучше по той. По, какой? по той болезнь больница... а ну давай что, А ты? тут резкий обрыв ты смотри лучше бы а? там прокатился давай <п Gillilaba> <п well> <п imagine> <п reflections> вырежешь Вырежу, ребята, вырежу. А вот, смотри, на той стороне как горка шикарная. Ну, туда долго идти. Давай отсюда попробуй. Откуда? Ну, на оттуда. Попробуй, где то первый. Там уже тропа хорошая. Вот, тут уже на... наездочная, по крайней мере. Садись, садись. Кость, направляй его, а то у меня руки за Ну отпускай, ну. Подожди, сейчас я. Спущусь. Давай. Вы что? Мне... Я так не играю. Ух, да! ух. Вот тут хорошая горка. Вот тут интереснее она как-то. Больше качется. Ну как? Хедь. Хорошо. Еще будешь кататься? Да. Давай. <связываем> Что-то вы в другую сторону поехали. Ага. Вертолет. Ребятки, я по-быстрому тоже прокачусь, тоже камера сажается. Ой, у меня нет. Нет. Нет, нет. Вот, ребятушки, покатались, мы на горочке. Кому Класса. понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, напишите, как у вас там все праздники прошли, как вы отдыхаете. Ну, всем пока. Пока-пока. Пока, -пока. пока ребят.